Представляем вам свежее интервью Роберта Киосаки. В нем инвестор откроется перед вами с новых сторон и, безусловно, расскажет о том, как быть богатым человеком, объяснит, как нас обманывают и промывают мозги, а также научит тому, как не быть рабом на работе. Не забудь подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить свежие и познавательные ролики. А мы приступаем. Привет всем. В следующие 15 минут мы поговорим с Ромертом Киосаки. Он является известным предпринимателем, который выступает перед людьми по всему миру о том, как стать успешной бизнес-личностью. Он с жесткой позицией. Он очень прямолинейный, но я надеюсь, вам понравится это интервью, и вы извлечете из него что-то полезное. Interview. Давайте приступим. So Итак, сейчас вы uh, соединяете бизнес с удовольствием. Вы приехали сюда, чтобы посмотреть на Румынию, но в то же время вы работаете. Я всегда working. работаю, я никогда не переставал это делать. Вы никогда money, не переставали это делать, потому что вы не работаете за деньги. Моя работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы среднестатистический человек мог понять их, ведь они на самом деле крайне сложны. Мы, потому что большинство людей промывают мозги, когда дело доходит до денег. Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги. Скажите, что нужно делать жителям Румынии, которые ранее находились в коммунистической стране, а сейчас находятся на переходном периоде? На самом деле, американцы также вели похожие не только румыны. Эта ситуация это все которая контролирует мировую экономику. И такие парни, как вы, даже не смешают этого. Вы думаете, Я даже не переживаю о деньгах, я зарабатываю много денег, потому что я понимаю систему. Я бы никогда school, не пошел в школу. Не пошел на работу, не сберегал money, деньги, не избавлялся от долгов, house, не купил бы долг и не инвестировал бы в фондовый рынок. Я делаю все совершенно наоборот. Что делаете вы? Что должны делать румыны, которые сейчас находятся на переходном этапе и ничего не понимают о капитале? Все заключается в том, что вещи абсолютно другие по сравнению с тем, чему нас учили в школе. Я бы не пошел в школу. Что бы вы делали? Я пользуюсь моими деньги. Yes, да, потому что они не учат в Верно. Поймите, что деньги это долг. И когда вам говорят избавиться от долгов, они не учат ведению справиться И единственный способ избавиться от из долгов это налоги. Как Что? Что? А все ведь думают, что влезать в долги – это плохо. Кто вам сказал это? Я считаю, что фондовые рынки для лузеров. Почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, рынок когда им можно манипулировать? А также я не плачу налоги. Если вы спросите меня, как я не плачу налоги, я вам могу сказать. Это и это очень важный момент, потому что большинство людей в Америке уклоняются от налогов, потому что они их безумно ненавидят. Но вам не нужно уклоняться от уплаты налогов, если вы понимаете, как работают деньги. Вы думаете, что Дональд Трамп платит налоги? No. Нет. Никто не видел Nobody его налоговой декларации. Да, я знаю его. Он мой друг. Мы не платим налоги. Вопрос в том, как мы делаем это. И это разумный вопрос. Вы можете спросить меня об этом, потому что вы не знаете, как мы делаем это. Я постоянно думаю о том, как я зарабатываю деньги, как я могу служить большему количеству how людей, как я могу создать новый бизнес, зарабатывать больше денег и служить большему количеству людей. Вы сказали, что Дональд Трамп ваш друг. ли вы с его экономической политикой? Я не хочу обсуждать Трампа. Вы можете говорить о том, о чем вы хотите но я же хочу говорить о том, о чем я знаю. It, it, it, it, Это изначально планировалось в интервью. Я пытаюсь to... yeah, не мы Я не хочу говорить Donald о Дональде Трампе. Окей, о чем вы хотите поговорить? Я уже сказал вам, деньги долго, долг. Деньги и Это из чего и состоят деньги. И человеку, которому говорят, ходи в школу, затем найди работу и упорно работай на ней, такой человек будет платить налоги. Почему? Потому что будет работать за деньги. Вопрос заключается в том, как человеку не работать за деньги и не платить налоги. Итак, я пытался дать некоторый контекст для не так много понимают в И большинство американцев также переходят от понимания, что это свобода, freedom, к тому, что они думают о Что люди должны понимать об этом образе жизни? Потому что мы все не можем быть предпринимателями. Кто-то должен найти какую-то работу. Или же Or мы должны все попытаться отыскать возможность изменить нашу жизнь, так как вы показываете в своей книге и в мотивах. Это зависит от человека. Ведь это свободный выбор. Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты выбираешь им быть. Но нужно учиться. И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей. Умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника. И это разное образование. Проблема в том, что наша школьная система учит нас быть работником. Ходи в школу, получи работу, job, трудись сложно, hard, собирай деньги, плати налоги, избавься долгов и инвестируй в фондовый рынок. In Это делает вас бедными. У вас была you возможность начать учиться early. с раннего возраста. Вы рано бросили early. вызов. У большинства людей нет chance. такой возможности. С чего нужно start? начинать? Подвергните сомнению высказывания, school. которое я только что, что сказал. Ходи в школу. Что вы знали оттуда о деньгах? То, о чем вы that. только что и говорили, нужно устроиться на работу, job, чтобы получить деньги. Я не говорил вам это, вы сказали Да, я сказал это, это то, что говорили нам. Итак, ходи в школу, устройся на работу. Подвергните сомнению это. Окей, so okay, если я подвергну это сомнению, если нас, например, сейчас смотрит молодой человек и говорит, «Окей, я готов к этому, но что I он скажет своему отцу? Okay, что он больше I не будет ходить в школу?» Я не говорил этого, вы сказали. Я сказал, «Да, конечно». Я сказал, «Задайтесь вопросом, что у плохого в получении работы?» Я работал для того, чтобы понять, как работает система, но я не уверен, что это подойдет для каждого. Каково ваше мнение об этом? Я думаю, вы прочитали мою rich, книгу. Да, course, конечно, я сделал это, но не has, все читали ее, so, поэтому so я I пытаюсь. И какой же первый урок для Богатые не работают за деньги. В so таком случае, что происходит по школьной системе, когда вы устраиваетесь на работу? Вы становитесь рабом. Вы работаете за деньги. Что не так с работой за деньги? Это заставляет человека вернуться к работе и быть рабом вы платите налоги, и конечно же человек платит налоги. А затем они говорят вам собирать деньги, зачем вам их сберегать, если они печатают эти деньги? Сейчас все печатают деньги. Почему вы собираете деньги, в то время как они печатают их? Я знаю, что вы не откладываете деньги. Вы создаете различные бизнес. Почему вы собираете деньги, в то время как они печатают их? Because you didn't, я не знаю, because потому что вам сказали это делать. Конечно. So Поэтому вопрос that. в этом. See, понимаете, если вы think, не можете думать, cannot... то я не могу вам помочь. Я спрашиваю абсолютно всех, почему люди копят деньги в то время, как они печатают их? Это то, что произошло в 1971 году, когда президент Никсон отвязал доллар от золотого стандарта. Они могут напечатать, сколько they like. им захочется. Они говорят, ходи в школу, устройся на работу, чтобы стать работником. Вы платите налоги, потому что вы работаете за деньги. Затем они говорят вам копить их. Знаете, почему они говорят вам это? Я не знаю. Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунисты или капиталисты. Поэтому, давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас, в лучшем случае, это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупы, они продолжают копить деньги. У нас тоже ноль. И они до сих пор собирают деньги. Насколько они глупы? Поэтому я и спрашивал вас об этом. Как это происходит? А если я занимаю деньги, угадайте, плачу ли я налоги за долг? Я думаю, что нет. Почему? Вот что so, я имею в виду. Подвергайте все сомнению. Поэтому, когда они одалживают деньги, именно так создаются деньги. Деньги – это долг. Как тогда how вы сберегаете средства? Потому что все мы работаем, и у нас есть определенный, have, давайте have, скажем, say, срок a службы, когда мы продуктивны, а затем мы выходим на пенсию. Вы вышли на пенсию очень рано, early. верно? Потому что я не следовал понятиям «иди в школу, устройся на работу, купи машину» и так далее. Вот что такое гипноз. Они загипнотизировали людей быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги, избавляться от налогов, инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Как вы думаете, почему когда они одолживают деньги, то этот долг не облагается налогом? Я не знаю. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это, они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым, я занимал деньги, и я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили, и они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха в 2000 году и до -го года я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. А все говорят, нужно долгов. И все потому, что они не подвергают эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить это. а система частичного резерва печатает их а вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов, поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Они были загипнотизированы, чтобы быть бедными, а затем они вкладывают деньги в фондовый рынок, в пенсии. Давайте скажем, что я вкладываю долларов Когда я получу эти деньги обратно? Большинство Румын сейчас даже не мечтают о Я понимаю это. Но просто подумайте об этом в мировом смысле. Вот почему я работаю, почему я преподаю. Вы должны подвергнуть сомнению то, чему вас научили. А средний статистический человек был загипнотизирован на то, что ему нужно пойти в школу, устроиться на работу, упорно трудиться, копить деньги и инвестировать в пенсии. Но вы никогда не получите свои деньги обратно. Все это было задумано, чтобы держать вас в бедности. Хорошо. Несколько коротких вопросов к вам. Что бы вы выбрали, Apple или Tesla? Если бы у вас были деньги купить что-то из этого. Если бы у вас была возможность купить одну из этих компаний. Что бы вы купили? Я только что сказал вам, что не инвестирую в фондовый рынок. Но я имею в виду in компании, бизнес. In я бы не инвестировал no. ни в одну из них, потому что я не получу back. свои деньги обратно. Я хочу back. возвращать свои okay. деньги назад. Окей. Золото или биткоин? Золото. Бой или бегство? Это Иногда люди, of, которые борются, fight, проигрывают. Ну и что? Что не так с Расскажи людям. Почему сетевой маркетинг является настолько хорошим предпринимательским решением в безумном ритме, с которым мы имеем дело в современной экономике? Ну, как мы знаем, рабочих мест все меньше и меньше. Американские корпорации говорят, что они нанимают на работу, но они не нанимают самой Америке, они нанимают за ее пределами. Но более того, причина, по которой я поддерживаю сетевой маркетинг, это то, что большинство людей зависимо от зарплаты. А зарплата ⁇ один из самых зловещих планов, который когда-либо был применен на человеке. Если вам нужна зарплата, то вы продаете свою душу, вы продаете свое тело, свой дух, свой разум и свои эмоции. Вы сидите там и боитесь потерять работу и думаете, а смогу ли я получить повышение, получу ли я повышение. И в конце концов... Зачем вы это делаете? Еще одно. Мы поддерживаем сетевой маркетинг. Мы не думаем об этом как о сетевом маркетинге. Мы думаем об этом как о развитии предпринимательства. Потому что если вам нужна зарплата, это не ваш бизнес. Ты знаешь, мы строим бизнесы. Поэтому иногда, когда Ким и я делаем дело, то бывает, что мы не получаем денег в течение 5-6 лет. И ты знаешь, когда приходят эти ребята и говорят, «Мы должны быстро разбогатеть». И у некоторых, наверное, получается, я не знаю, но это мышление наемного сотрудника. Что делает сетевой маркетинг, так это то, что он помогает избавиться от мышления неудачника, который живет на зарплату и хочет быстро разбогатеть. И помогает фактически построить настоящий бизнес. Ты знаешь, мы строим бизнес, и поэтому мы богаты, но мы не разбогатели мгновенно. И мне не нужна зарплата. Я никогда не хотел иметь зарплату. Так что это революция в мышлении для большинства людей, которые пошли в школу, чтобы получить хорошее образование и устроиться на работу. Они получают высокооплачиваемую работу, а затем на этой более высокооплачиваемой работе они платят более высокие налоги и удивляются, почему они никогда не достигают успеха. Это потому, что они ходили в школу, чтобы получить работу и зарплату. Вы должны бежать от зарплаты, иногда это может занять 2-3 года, и это то, чему сетевой маркетинг учит людей. Мышлению предпринимателя, предпринимательскому духу, а не мышлению наемного работника.